Сегодня ты не плачешь. Молчи, молчи. молчи. Обнимай ее, но мне нужно только ты же, не лес мою жизнь ты, не лес мою жизнь ты Света можешь мне сказать, не лес моя жизнь ты, я тебя чужая, это шмар ближе, Обнимай ее, но мне нужно только ты же. Что случилось там? Ну все разъебал, блядь, весь трек разъебался. Нет, не это не, ты, не ли ли так можешь. должно быть. Блин, выучает, да, мне стыдно аж стало. Знал, значит, все твои слова, Блин, <свят> да, <свят> да <свят> вот <свят> это <свят> оставляй. Уруби... Это вообще ж... выруби нахуй Не моя жизнь Да, и это грубо Да, узналась, вот это оставляй Я, я хотел. хотел бы все иначе Лишь шанс андин, Подскажи, ты как вернуть. Время, пока тут не Не моя жизнь ты Не лезь моя жизнь Делись мою жизнь Это ж Мара ближе Обнимай её Но мне нужна только ты же Все хуенно, пацаны С наступающим с Девочки там да, мальчики Да, да, это я рад. Он сидит, сводит трек Бля, ну надо грустное Тоже делать, не только веселое Здорово, Леша Феактист. Бля, все будет, пацаны. Я готовлю. Готовлю. Альбом. А так могу сразу сказать. От меня школьно больше вообще не ждите. Типа. Я, я вообще не связан со школой никак. Типа, знаете, там. Типа большой перемены. Можете точно не ждать больше никогда Вот так вот Бля, эфир будет длиться, я не знаю, может секунд 30, может секунд 20, может минут 10, а может минут 5 Как... Получится. А боксом я занимаюсь лет 10 уже. Где-то в 16-15 лет кандидата выполнял. Потом что-то. Я начал вот заниматься, типа, музыкой. И немного приспустил, короче, свои тренировки. Да, треки пойдут для взрослых людей, но я постараюсь. Но про школу, типа не вряд ли будет все. Я не хочу такое делать. Нет. Если честно, мне стыдно делать немного такое. Нет, девушки у меня нету. Когда дроп, мы с тобой как дети. Я не могу вам точно сказать, когда выйдет этот трек. Но, возможно быть, только с альбомом. И альбом. Я хочу, чтобы он вышел именно весной. Если все будет круто, то он выйдет в обязательно. Этот трек, который будет в альбоме. Грустный, грустный трек с альбомом. Мне сказать, не лисмашь, блядь. Если я умру сегодня, если я умру сегодня. Не не мой первый трек был. Сейчас скажу, когда. Мне было лет 16-17, наверное. 17. Это был пиздец. Он начинался с таких слов. дондон, -дон, -дон -дон, Не болею, пью Вот такой у меня был первый трек, на самом деле. Нет, сигареты вообще не курю, типа. Нахуй они нужны? Просто. Я, нет, нигде не учусь, но планирую поступить ты, ты, ты, весьма... ну, ну так, ты, бывает Привет, Исчет Боксары, я здесь <смех> фигу, бля, хуй знает, пацаны типа. Ну да, может быть так для себя. Чтобы не проебываться, а то в последнее время я проебываюсь очень много. Блять, я курил короче. Знаешь, когда сейчас скажу тебе, мне было лет с 19... 18, 18 до 19 лет. Сейчас уже год я не курю. Когда бой с Майо Уэйзером, с Майо Уэйзером, так, нет, так, через лет пять он уже старый будет, наверное. Так с Макгрегором, если он. мою жизнь ты, да? не лезь мою жизнь ты, да? все, что можешь мне сказать, не лезь мою жизнь да? я, я. Но мне нужно только ты же Пау Вау Ты меня испугал ну чё там? Пойду-ка я поем Блин, ну <не> курил Да, я эфир, может, и оставлю, короче Посмотрим Профи бокс Кстати, я хочу, да, на самом деле рэп Связать с боксом, чтобы Это было как Эндрин как Броннер или как Рай Джонс Что-нибудь такое ну вы же будете меня если что поддерживать, да? И в ринге, и на сцене. Ебать. <свят> У нас вообще пизда здесь, какая Чёрт. Больше грустно. Как ты попал в карму кому? Ч. <свят> он не будет ты, спать что ты сам так <свят> не, они сказали, как я попал в карму кому, понимаешь? Как <свят> ты попал <туда. свят> Не знаю, пришел в магазин просто, я не знаю как. Я бы раза пришел в магазин на Ленинградское как? 22. Ленинградское 22. Я там, кстати, часть появляюсь. Можете посмотреть? Так, да. С кем НГ буду справлять? Так. Со своими чуваками на даче, наверное. Будет пополняться коллекция одежды. Будет пополняться коллекция одежды, спеши. Нет, пацаны, я все красить не буду больше. У меня уже свой цвет волосы, и я челку типа состриг. Все, я устал ходить с крашными волосами. Трек корабли. Бля, лизер просто сделал охуенный трек. Прям пиздец какой охуенный. Ну да, мне пиздец понравилось, если честно. Так, с моим братом все Бокс нам три года. Я не знаю, кто такой Коседов Артём. И три года, на самом деле, для бокса это очень мало. Ты ничему не научишься, мне кажется. За три года, если ты, конечно, не талантливый чувак. Если талантливый, то... И двух лет хватит. А, хотите услышать нет, один нет, трек, который может выйдет, а может и не пил, выйдет? Не я хз еще. Пум-пум-пум. Ну это, короче, прям демка-демка, она сырая, не сведенная. Ну, блядь, я вам я только начало покажу. любая сука, но сегодня не с тобой, я я не с тобой, я сегодня слышь другой, я вообще блядь не с тобой, я не мать, я простой, ты заботлюбая сука, я хочу побыть другой, ты заботлюбая сука, ты заботлюбая сука, ты заботлюбая сука, ты заботлюбая сука, ты заботлюбая сука, хватит это был снипет okay. достаточно <laughs> бля я хуй знает когда это yeah, все выйдет когда туда выйдет uh -huh. может он выйдет а может и нет yeah, yeah. а может и да биты мы с пацанами сами делаем на студии работаем работаем работаем так что же еще нет все больше ничего нет не есть но потом все будет Хм... Эпсалам юрадата. Андрюш. Хм. Так... В Киеве, наверное, будет концерт когда-нибудь? Да. Но это зависит от меня, видите? Зависит от моего альбома, как он разойдется. Когда пиццетел? Хм... Не, не знаю. Как, не знаю. Может быть, когда я вырасту в музле. Ну я стараюсь расти, бить, я уже школьное перестал делать. Это уже что-то значит. релиз, я же сказал, весной только выйдет. Сейчас можете ничего не ждать. Не пум, пум, пум. Когда 20 Респект. Пум-пум-пум. Когда я пила, я не знаю, когда. Может, когда-нибудь тоже будет. Я хозяев вообще. Ну, типа, мне нравится, на самом деле, что делают чуваки вообще. Что происходит вообще в индустрии. Я просто слушаю, слушаю, и такой, бля, как же охуенно. А потом... Понимаю то, что я хочу, типа, делать лучше, намного лучше. Я так захвалил, и сразу такой, в передать лучше хочу сделать. Сколько человек так. Сколько? Ну, количество людей в самой трансляции. Когда трек, на который снипит вон с тем. Ну, я не же блядь. не знаю, весной, наверное, только. Не а хз, когда? Сколько человек тебя смотрит? Сто шестьдесят человек есть сейчас. Да, охуечу ляпнешь, так, блядь. Нравится флат. Заебись делает потом буквально... Зачем бокс, если есть ствол? Ну, знаешь, причем тут это Вообще не знаю, но Я боксом занимаюсь, потому что Мне он приносит кайф Мне он просто приносит кайф Не для того, чтобы На улице-то там драться или Что-то такое Только ради кайфа Но ствол Мне не знаю Может тоже приносит кайф когда стреляю в тире. Ну, нет, не слежу за фан-группами своими БК, если честно. Да, пиздить людей это классно. На самом деле, да, пиздить людей это классно, но так, чтобы они не считали себя зверем или убийцей каким-то, то приходится в зале бокса в ринге бить людей. Я не знаю, почему в Уфу не приехал. Это не от меня зависело, если честно. Ну, организаторов, видимо, не было в Уфе. На самом деле, с наркотиками я пиздец, как ненавижу. Ну, плохо к ним отношусь. Ну, ну, у меня, типа... Ну, короче, не буду ничего рассказывать, но я плохо к ним отношусь. И сам... Если вы хотите узнать, я там пробовал кислоту или нет, то нет. Я просто сам такой кислотный по себе. Euh, ребенок Индиго. И без этого все понимаю, короче, что да как. Да нет, это вам спасибо вообще за то, что вы поддерживаете меня, слушаете. Я на самом деле реально, типа... Приеду, надеюсь, и в Астрахань, и там в Севастополь, так что просто ждите и верьте. Я просто сам хочу на самом деле побывать и в Астрахане, и в Севастополе, и блять, и в Киеве. Бля, я хочу увидеть, короче, этот мир полностью. Из-за этого я буду делать музло, чтобы Лисить? потом в будущем меня в Европе услышали. Вот все. Я чисто в приехал выступить. Ну, нет, не на Пирогово шевел. Братск. Я слышал про Братск, мне много «Братск. рассказывали про этот город. Мне интересно было бы туда съездить. Ну что, рассказывайте, как у заразы, там концерт прошел в Москве, кто был? Ну, там не концерт, а выступление его. Да, там были, пишут. Нахуя напишут? Угу. На морозе стоять. Все в куртках, все трясутся, что-то такие. Да, я, я в СССР. Нет, летом самый кайфовый, по-моему, Сделать музло на английском? <свят> Бля, я на самом деле хочу сделать музло на английском, только мне бы его сначала выучить. И все. <свят> <свят> <свят> да, вся чуваша в Европе звучит совсем скоро. Это будет, это произойдет. Особенно кармакому шоу-кейс. <laughs> Чуваки с этой тусовки просто выстрелят. В следующем году. <говорит> вот, они собирают кармакому шоу-кейс. <говорит> Конечно, мы не комментируем. Ты все правильно говоришь? <говорит> <говорит> а, в школе, короче, я учился. <говорит> ну <говорит> так, хуяло, хуяло. Ну потому что я говорю, тогда я занимался боксом, уделял <связать> время тренировкам, сборам. Мне типа было поебать вообще. Ну учеба. My way заебись, вообще Хуен поет, чувак. Да, да, там Стасян сидит. По-всех Мне реально многие нравятся а типа. Да, по проходил на учеба боксарский, спорткомплексе. Верно. Твое мнение по поводу этого. Ничего не будут говорить. Можно. Можно всем, короче, интернет бесплатно раздает те. Все спрашивают об этом. Покажи костяшки. Вам интересно увидеть мои костяшки? Ну знаете, смотрите, мои костяшки, я не знаю. Бля, вы вообще уже чушь, пацаны, несете там. Ну ладно, вам заебись там, наверное. Походу там 18+. Плюс. Ой, точнее, наоборот, 12+. Плюс. Почти. Им охуенно просто, пацаны. Вообще не охуенно. Вообще не охуенно. Ладно, сохраняй ну, эфир сказал, ради вас, как, короче. Как у нас холодно, как нам грустно, блядь. На самом деле. Н нам же тепло сейчас. Как у нас выглядит сюда? Не, это не буду показывать. Кем ты хотел стать в детством? В детстве. Если честно, типа. В годика 3. Так. Ну, в 4, да, я смотрел пау-рейнджера. И типа думал, блин, надо стать Рейнджером. Мне родители говорили то, что Стоп, спец, ты? у нас. Типа в России нет Рейнджеров, но есть спецназ. Типа, все, все дела. И я думал, блин. Типа, спецназовцы, это русские пауэррейнджеры, и я хотел стать спецназовцем. Как-то так. В Ульяновске. кстати, я был много раз. Даже... Лув-4 будет. Обязательно он будет. Сейчас скажу, когда даже. В следующем году. У меня же каждый год по одному луву, типа, пацаны и девчонки. Трек, мы с тобой как дети, он будет весной, весной, я уже рассказывал. Ну блин, ну ждите, я типа сказал, ждите, вот, ждите. Какая разница, когда он выйдет, главное же ждать. Блин, я пытаюсь, короче, сделать все круто, чтобы вам понравилось, чтобы вы потом... Я выпустил, и вы опять будете ждать, ждать, когда что-то выйдет. А я лучше сейчас выпущу какой-нибудь огромнейший альбомчик если получится если не получится не огромнейший вот и вы будете наслаждаться треками надеюсь то что будете наслаждаться я постараюсь это сделать да я рисунки которые мне вы подарили типа в сбб а также в москве вообще спасибо огромное а на трек хуба-буба мне начали кидать типа жвачку и но ну, жвачка не хуба-буба, а бабл не Нет, Ну, ладно. Это тоже заебись равно. Слышал Гай или Юлий трек? Нет, не слышал. Бля, Гарси, Райан Гарсия, бля, это охуевший боксер просто. Ему реально 19 лет, я за ним давно слежу. Бля, он просто пиздатый. Есть, конечно, Джервонто Дэвис. Ну, ему лет сколько, не знаю. Но он старше на года 4-5. Вот, Тоже 100%. талантливый боксер. Я 100%. жду, когда у них будет бой. Когда уже не Фана будут новые подгоны? Уже не Фана они будут скоро. У него, Ну, у него, видите, опять не сольный альбом будет. А совместный. Понял, а, а, да, он уже не фан будет, а бэдди бэггер. Вот так. Он же -бэгер. Татуировки, возможно, но мне пока и... Достаточно на руке. Боксом занимаюсь лет так. С 10, наверное, где-то. Примерно. С кем избил Чуваший, кричишь Со всеми? Глупый вопрос, если честно. Немного Но запись Что задаешь все равно. заебись к Фейсу отношусь, бля, я вообще типа, к типа чувакам, которые делают рэп, к молодым типа ко всем заебись отношусь, каждый делает именно свой звук, не похожий на других именно, кто сейчас на плаву, так что мне нравится. В Воронеж, конечно, приеду. После школы я учился на журфаке и Бля, это был пиздец. У нас в Чипоксарах просто не, не идите, блядь, на журфак, Потому что сейчас вся журналистика, она же в интернете. Блять, а там до сих пор учат по газетам. Я такой смотрю эти ебащие газеты и понимаю, не нахуй я здесь, короче, нахожусь. Слава, ебов, ебов. По боксу. Че, с тюрьмы газеты, Андрей. А? Чего газета, серьезно? Там реально, бля, по газетам мучают ебаные истории. Че да? там, Андрей, благодаря тебе и твоим песням, а они... не ну, мне? Твоим песням я лишу Бля, не за что я благодарен, то что помогаю своим песням, людям, потому что... Пенсии. Потому что на самом деле это и дает стимул делать и продолжать заниматься музыкой. На Чувашском что-нибудь збаться. Пере и кивище твата. Збатые ребята. Ну ладно. Чувашский русский. Вместе тоже заебись. Так, концерты были очень классные, Спасибо. Музыка вообще, короче, я в детстве, типа, мне было, помню, годика 3. я с четыре-пять, ну, короче, я с садика возвращался с мамой, я помню, я такой хожу домой и по дороге сочинял какую-то хуйню, типа, и, типа, мне мама до сих пор это напоминает, я помню, что так дело. говорю, да, да, помню, короче, я в детстве любила этот, в караоке петь, типа, я даже помню, какой трек. Скажи, Снегурочка, где я была? Вот такую хуйню У меня даже видео есть Где пиздюк Спорт мне помогает музыки музыке Да, прям Жестко помогает Он, допустим, что если что-то Не получается, я все равно иду до конца И Это мне, конечно Помог во всем спорт Он меня научил этому Братья, сестры, братья есть у меня Все братья Блять, и чувашский на татарский, да, кстати, похож, тоже заметил. Алт, алтын, есть же алтын, это же тоже вроде, да, по-чувашски золото перевод. Одинаково, типа. Бро, помнишь Чебы? что то блядь, как же я Чебы не помню-то? Я с чебоксар. Короче, молодым, как начать развиваться направление рэпа, просто делайте от души музыку, не следите за трендами и все, И получится так, что вы сами что-то сделали крутое. Просто делайте блять делаешь два года, три года, четыре года, блядь. Все равно что-то у тебя получится, потому что ты с каждым годом набираешься большого опыта. Набираешь, точнее, больш... много опыта, блядь, набираешься короче. Вы меня поняли. И потом что-то да получится. Давай фиц, Влады Ну, может, когда-нибудь. Ну, было бы круто, короче, я пиздец был бы как только за. Потому что можно сделать крутое дерьмо. Как мама к твоей музыке относится? Да нормально она относится, только давай поменьше мата и без всяких, без наркотиков. Не надо это говорить, нет. Писать об этом. На я говорю, да ладно, это же музыка. Пум, пум пум пум Музыки, да, для меня важнее, типа. А, вообще самое интересное, это когда ты даешь свою энергию и получаешь замену ее обратно. Иногда бывает, типа, мало очень народу на концерте, да, в каком-нибудь городке. И ты отдаешь себя, и эти люди, да, допустим, человек пусть будет человек 50, да, они могут так, типа, вести себя на концерте, э, грубо говоря, слэмиться, да, там, орать, как ненормальный, и они мне могут отдать намного больше энергии, чем в каком-нибудь другом городе, где будет человек 300-400, mm -hmm. или солдат где-нибудь, вот. Куда пойдем? Андрей, 50, нет? А вы куда собираетесь? Ну да, можно сходить куда-нибудь. Залетаем на гидро. Кто твой любимый рэпер новой школы? Мой любимый рэпер новой школы это... Так. Хм. Пусть будет. Ну сейчас на самом деле у меня есть два чувака, кто мне нравится именно из молодых. Прям очень. Это Лизер и Зараза. Лизер и зараза, это, я считаю, два самых таких мощных рэперов. Так что лизер вы, вс вы все знаете, а Заразу наверное, нет. Так что, ну, может, знаете, потому что все-таки вы следите за мной. Так что зараза уже выстреливает и очень даже хорошо. Если честно, типа, это я могу так сказать. Наверное, это сейчас, как сказать правильно? Не новый ATL, а... бля, я даже не знаю. Короче, зараза, очень пиздато делает. Вот, так что давайте оценивать, слушайте его. А еще, кстати, вообще у меня рэп, музыка, да, вот это все. Из-за чего меня заметили? Из-за из -за трека «Красота ее колен», да? из-за Лув-2. Но благодаря именно заразе этот трек приобрел свою форму, грубо говоря. Потому что когда я Саньку говорил, типа, Санек, давай я у тебя запишу трек, типа, потому что он делает биты, Санек, и сводит. Я говорю, давай я у тебя попробую записаться. Он говорит, давай, давай. типа, Я и так, говорит, хотел с тобой поработать. Ну вот, мы пришли на студию, я взял какой-то в интернете бит, трэп бит именно трэп бит и я под него записал красота ее колен он мне говорит блять этот бит нахуй убираем типа и взял начал сам делать бит тук тук тук тук типа поставил бочку я такой ебать думаю заебись и потом просто он ебанул свой бит свел этот трек и вот красота ее колен просто пау выстрелила, он мне еще сказал это будет хит, я ему такой говорю не, это, блядь, красота его колен ебать, о чем, блядь, трек типа, послушайте припев он мне говорит, да не будет хит, я такой ну проверим, и вот, на самом деле типа, благодаря этим, этому треку я и выстрелил так что это все благодаря заразе а я тык, давай половинку сердечка покажи. пиздец, жвак, пи. Бля, заебись, кстати. Надо Та -та -ра -та -та -ра -та. Нормально, френдзон. Нормально. Борьбо поедем. поедем. Да нож, он... блять, да нож и зараза, они там все под... же вместе, так что ну, фан, все охуенно там, там, будет. У ножа, кстати, скоро рел... тоже релиз выйдет. Надеюсь, я это не зря говорю. <связь> <связь> с Айратом, кстати, выйдет релиз. Фан с там охуенно все будет. И у фана будет тоже скоро релиз каким-то ноунеймом. Да, ну у Бади Бейгера. No <связь> <У бодибайгера. связь> Ладно, Ладно, шучу. Ты не no ноунейм Бля, я надеюсь, я, короче, приеду и надеюсь, в Казахстан, и в вол... Алматы, я надеюсь, я приеду. Просто верься, это не от меня зависит. Ну, метка, на самом деле, она еще живет, она осталась. Где? В сердце. Little Big вообще заебись. Хочешь, чтобы они тебе клип сняли? Как тебе завтра брошу? Нет, знаете, может это и заебись то, что у пошлой моли так много, типа, копий. На самом-то деле, да. я что-то, ну, пошлой моли, заебись на самом деле. Я когда слушал, да, я да. такой послушал, такой начал слушать, потом начал делать трек какой-то и такой заметил, бля, типа я как-то случайно сделал так, что у меня похоже немного на пошлой моли. Это было в треке, наверное, нас не догонят. И я такой, бля, все... Я такой понял, то что не-не-не-не-не надо, блядь, больше слушать, типа, пошло -моль, хватит, типа. Иначе будет пиздец. Ну, бля. Пошло -моль заебись тоже делает, мне нравится. Нет, кстати, тоже заебись. Да? Ты же не слушал, что убьешь. Почему у тебя стиль именно 90-е? Короче, когда я «Красота ее колен» выпустил, все начали писать, типа, «Руки вверх, руки вверх». Я такой думаю, что, блядь? И потом подумал, о, это же может быть новый стиль какой-нибудь, ну, забытый. И я начал делать, делал, делал, и сейчас смотрю то, что, блядь, многие начали пиздить, блядь, у -у, руки вверх, все Я такой думаю, ну, заебись. То же самое Тима Белорусских, блядь, незабудка, и я тоже, блядь, руки вверх. Я такой, ну, пиздец. Окей. Okay. Yeah, <laughs> Меня mm -hmm. бесит певцы и рэперы, которым пишут текста. Вот и все. Если кому-то пишет текста, то, блядь, mm -hmm. это полная хуета. Да. А так мне все рэперы вроде нравятся. Бля, фараон, он себя зарекомендовал, наверное, показал народу как легенда, наверное, вот так вот. И он это на самом деле, я не знаю, как он это сделал, просто не знаю. Его реально же многие типа считают, типа, бля, да он как легенда вообще уже. На самом деле, я тоже жду фит руки вверх. Наверное, был бы охуенно. Будет ли метка в Чебоксарах? Не, мы сами чеб... же с Чебоксара, а именно тусовка. Но ну, мы будем выступать на Кормакому шоу кейс но я, может, не буду, потому что у меня могут быть соревнования, и Кармакома шоу-кейс, может, будет именно в феврале. Да, возможно, именно в этот день. Может, я на неделю уеду, а в это время будет. Типа Кормакому. Короче, как тебе, как мне теми белорусских? Отверг, пиздец. Не, треки они хитовые, они заебись, они слушабельные. Но я надеюсь, то, что ему не пишут текста. Если ему пишут текста, то хуй-то. Но я, я ничего не знаю, ничего не все. С кем бы я совместку сделал? Наверное, вот наверное бы с лизером и заразой хм, белый камень в 2019 году может быть чисто ради ностальгии съезжу туда как-нибудь боксером чисто я да я, я планирую типа Мастера выполнить все-таки, потому что я все-таки не зря, мне кажется, занимаюсь боксом для 10 лет. Вот так вот. Что, пробив Смита и Сеги думаешь? Да я ничего не думаю, типа... И вам советую ничего не думать, люди, взрослые, сами разберутся. Типа я ничего не буду говорить и лезть туда даже. У фана треки выйдут, но он уже будет не фана, а Бадди И выйдет у него именно альбомчик. Айрат пришел. Айрат, для... скажи привет. Кто это? Заебись. Ну да, я с 10 лет занимаюсь. И, кстати, меня... Вот, сейчас я скажу кое-что. Хватит мне писать, чтобы я поднял руки. С 10 лет я занимаюсь боксом. Раз. Меня тренер учил, типа, держи руки, держи руки. Но нет, у меня они просто не поднимались нахуй. Я, типа, подумал, нахуй это нужно. Потом, в 16 лет я просто выиграл... Приволжский федеральный округ, выиграл другие всякие всероссийские соревнования, получил кандидата Типа тогда это было заебись для 15 лет, 16 И я понял то, что руки держать это не важно Важно, типа, блять, чувствовать дистанцию соперников Но если ты, блять, пропустишь удар, то ты пропустишь Блять, я 10 лет занимаюсь, все, и мне главное не пишите, блять, подними руки Мне там, ну, он, пиздец как не нравится трансляции пока давай, давай счастливо ну, не нахуй, я посижу, вот, пацаны, отдохну. Что для меня важнее бокс или музыка? Музыка, на самом деле, сейчас важнее немного. Но все равно бокс тоже никуда не уходит из моей жизни. Я все равно стану мастером. Ты знаешь, Иисуса? Иисус. Джезус. Бля, хз. Иисус, что-то знакомое. Секундом я заебись отношусь. Да, клаукома, кстати, я слышал немного, вроде охуена. В этом году вряд ли будут треки. Все-таки осталось сколько дней уже. До окончания. Все, в следующем году. Девушки у меня нет, я свободный парнишка. Да не, на самом деле, типа, блядь. Пока я од одному пизда-то. Вот так вот. По две трени делаешь день. Не, не тренируюсь два раза в день, сори. Big Baby, ты, заебись. У меня, короче, братишка есть. Ему три годика. И что-то я включил пару раз так его. И два раза я сам, типа, дома когда, ну, блядь, просто сказал, типа, пум-пум, ту-ту-ту, Гра и у меня братишка маленький запомнил, и теперь ходит такой по, по дому, и такой пум-пум, ту-ту-ту, га. Как-то так. Ну, вот. В газировку не хожу. Моя цель в жизни, наверное, это... Я не знаю, почему я с детства хочу как-то помочь людям. Именно помочь. С чем? Наверное, сейчас это у меня получается помогать людям своей музыкой. К флэш нормально отношусь. Да я же говорю, типа, я заебись отношусь, типа, к русским рэперам, которые особенно сами пишут текста. Сами занимаются своей музыкой. Школа я закончил троечником. Да, я троечник. Чебух меня можно встретить, наверное, сейчас скажу. Так, сейчас покажу даже где. Вон там на остановке, видите, Центра Переболета. Я там хожу все время и по мосту. Но сейчас я больше стал кататься на машине, типа, вот и все. Вот, сердечко, это бам! Половина, но все равно что то значит. Просто я в телефонных руках держу. А другая половина, она воображаемая. ты <звы> что тебя Cold cloud? Да на самом деле, как я отношусь к тому, что меня называют Cold Cloud? Да не знаю, обычно. Я же сам себя так назвал, это мой все-таки псевдоним. В жизни я Андрей для кого-то я called cloud. Увы. Так и есть. <соцепия> смысл клипа Love 3 я не буду вам говорить. Вы должны сами понять. Кто как поймет. Вот, дело в этом. <соцепия> <соцепия> <соцепия> Потому что смысл объясняет что-то. Мне кажется, интересно мне выслушать, типа, кто как понял, короче, смысл. Ну, та-та-та-та. Какая твоя любимая песня? Вот моя, любим, моя любимая любимая песня-то? Сейчас помню. Ну вы поняли, короче, как-то такая. Я уже говорил, как трек у лидера корабли. Он просто охуенный. Это круто, когда... блять, просто охуенный. Я, короче, завидую. Да, я в «Динамо» тренируюсь. Любимая компьютерная игра. Не знаю, я в детстве, короче, играл в CS 16 и все время... А, помню, мне было лет 12-13. И мы все время ходили на всякие соревнования по CS 16 Там компьютерные салоны. Там бывало в другой город, выезжали. У нас типа, была команда. Вот так вот. CS 16 OneLove. У меня свободного времени, на самом деле, достаточно. И последнее время я что-то не... Ну, так. Сложно распределиться им. Я просто гоняю, короче, на тачке, но мне нет прав. И я такой... Думаю, пиздец, надо права получить. И вот сейчас учу. Вот так я, типа, закончил эту школу. Просто надо сдать экзамены. Просто так, блядь, меня завалили. За то, что... Была отметка 40 километров в час ехать, а я 43 ехал. И я такой, чего, блядь? Из-за такой хуйни, типа... Ну ладно По поводу если сфоткаться Бля, я со всеми фоткаюсь Я хочу, чтобы Типа Если что, у людей осталось я где-нибудь в памяти Там на фотографиях Где-нибудь, что-нибудь Было у людей про меня Всем привет Хорошо, буду больше запускать да мне очень захотелось пообщаться с вами но у меня короче сразу говорю скоро сядет зарядка и зависнет трансляция так что сори. хорошо хорошо обязательно все возможно все важно все возможно Почему на концерте в Москве такая странная система фотографирования? Ну, наверное, потому что, типа, надо было быстрее сфоткаться всем. Потому что клуб, видимо, закрывался на какую-то хуйню там. Типа, чтобы быстрее все прошло, сделали такую ебаную систему.